Если у тебя по плану тренировка на улице идет дождь, то у тебя есть всего два варианта. Либо забить на тренировку, либо забить на дождь. И ты знаешь, какой вариант выбираем мы. И сегодня мы в гостях у ребят из команды Барбос. Легендарные балашихинские ребята. Балашихин. Я, здесь я правильно городе. Здесь есть еще Саня. Вы спрашивали, где Санек. Санек, все соскучились. Соскучились? Что скажешь Я по застрял подписчикам? застрял Итак, Так, сегодня мы будем тренить по легендарным схемам Которые позволяют набрать мышечную массу Как у Мурата? Покажи мышечную массу Вот такая вот бицуха может быть Чисто турники и брусья Чисто турнички Сегодня мы потреним вместе с ними И может быть бицуха у Ярика тоже вырастет Вырастет у тебя бицуха? Надеюсь мы тоже надеемся, Яр, мы тоже. Итак, разминаемся и погнали. Что мы Что делаем мы первым санте, делом? Будут, Начинаем лестнику. Двух, до двадцати шагов, я давай, брак. Минут, Прям лестникой? Мощно, мощно. Нормальный, Два! Вот это мощно! Мощно. Только да, не торопи очередь, блядь, не торопи очередь. Ну что, как, как ощущение от тренировочки? это что-то невероятное! Подожди, подожди, дальше будет это мощнее. Тогда я сделаю, да, я сделаю подходит. На, <связь> держи. Держи, тебе легко сказать. А это снимать надо. 10? У него, у него 80. Ему 80 Ему... Но Вася-то уже не 10 У половина лесенки пройдена, как ощущения, а? Это что-то невероятное! Невероятное? Невероятное! Люди столько за тренировку не подтягиваются, мне кажется Я за год столько не подтягиваюсь Кстати, я тоже, да Итак, Мурат начинает круг на десяточке Давай ему покажем четкую десяточку Пам! Пам! Красава. Красава, присяж. Не, некоторые еще так, ну я не сделал уже этот круг, я не буду делать. Вообще-то. Я тоже так хочу, да? <св -5> Пам, пам, саня вот тащит прям 10. Давай, Сань. Мощненько, давай, Это сейчас. Что-то невероятно. Сейчас дай после Ярика я сделаю десяточку. Запишем. Давайте погромче, а ну. Альтянет погромче. Можно погромче? А то что, здесь видео, что ли, снимать? Давай. Давайте мне драйво. Давайте мне драйв. Давай ты как дус. На наш! Присуху с двух ног! <свят> Не, ну когда нас шестеро, нормально, достаточно да, время, чтобы отдохнуть подрогать, подрогать. Половина есть, большая половина впереди Это превьюха просто <свят> Это просто превьюха, если ты будешь играть на воображаемой гитаре Все, <свят> давайте ждемся до рифа Двадцаточка пошла. Давай. Так же четко, как первые два повторения, Также же и двадцатка. Сейчас Санек тоже повторит. Давай, Сань, тащи. Сила воркаут. На руки дрожат. Давай, дотягивай, дотягивай. Четко! Как ощущается после двадцатки? Нормально? Ничего особенного? Я и знаю, ребят, почему вы жалуетесь на эти программы от барбосов в интернете, Мы так... Пока ничего особенного. С да, вами правда. правда блевать, он пошёл. Мурай, что мы делаем дальше? Мы дошли до двадцапки Дошли до двадцатки, идем вниз И после этого ждем минутки 3 и делаем 10 по 10 Между ними минуту отдыха Пошутил сейчас? Как вам, парни? Ну конечно, подтягивай меня, что Нет, ты Я сейчас сделал, ты сейчас уже все Какие 10 по 10? Ты про 10 по 10 слышал, Сань? Что? Ну сначала вниз дойдем, а потом 10 по 10 Молчи Здесь поесть от 100 после, после 200. 100? <свят> Что? Я думал, вообще сегодня отжимашки буду. Вообще не закисляется Десяточка от Мурата четкая. Вот смотрите Как будто и не было этих Сотен подтягиваний Четко и ровно, летит все идет и идет, идет и идет, без отдыха друг за другом. И никто кроме Кости не разбивал свои подходы. Все тащат, мощно. Вот это тренер, который вкачивает. Давай, садим здесь. Красава, красава, как ощущение? Это что-то невероятное! Давай Яра будет делать, я буду показывать тебя, чтобы не показывать, как Яра да, плохо делает. Давай, Яр, делай, давай! Красава, четко, давай еще, давай! О, так вот! Давай, Яра четко, так же, как и все мы делает. Знаешь, В полную делает, амплитуду. Мне кажется, так Сейчас сними я десятку втоплю, искать к ним. Я не могу дышать, я не могу дышать, я не могу дышать, я не могу дышать, я скажу... я Зацени, зацени, новые, новые. Новая коллекция футболок рд Вот видите, принт на спине Рукава, реглан Специально для широких плеч Огонь! Уже на сайте можно заказывать Санька такой нету, нету нету. Не заслужил, не заслужил Это материал какой -то? Майк, да? Да, да 20, Лесенка почти закончилась Остался последний подход Погнали Последняя парочка, последние два А, еще Костя, да? Ладно, ждем Подождите, ребят, 5-минутный перерыв. Сейчас кое-то доделает. Все, давай, пос... Последние два, давай. Давай, бам! Давай, бам! Красава, Саёк, повторишь? Давай, давай, два выхода такой, бам! Огонь, взлетает просто. Ой, да Все, ты... так, Яру что, будем показывать, не будем? Но давай, не Яр. Яр. давай. Яр, да... Яр, давай. Что ты говоришь? Прошу, давай, Яр, делай! Давай, раз, давай! Давай, второй! Т... Ты издеваешься, возьми, с... Давай, Яр, топи! Топи, Яра, давай! Давай, красава, Яра, четко. Дай я попробую эти долбаные выходы. Шесть! Да! Тяжело как дым. А, а, ты, кожа, наверное, а, ты... Закрути. Такой попробовал провернуть и а хрена, это. Зла". Кожные перчатки Т2 специально для лета. Без пальцев, не скользят, четкий хват. Хотите делать максимум подтягиваний? Используйте именно эти перчи. Кстати, Ник не конитимов их одобряет. Уф, ну а мы закончили с разминкой сегодня. Дождь. Дождь тоже закончился. А это значит. Пора переходить к тренеру. Что мы делаем дальше? Ты не знаешь, что мы делаем дальше, походов, По 10 повторений да, подтягиваем. Ну мы что, что подтягивались? Ну и что? Еще попотягиваемся. Вот так вот тренироваться это с барбосами. Да? Ну и что? Мы сделали овер 100-500 подтягиваний. и сейчас еще. Что ты скажешь на это? Ничего, весело. Давно ты не тренил с кем-нибудь в таком духе? Соскучился по хардовым треням? Хотя да не с твоими лопушками тренироваться в парке <laughs> победы. Не согласен. Мы отдыхаем пока, да? Сколько мы отдыхаем? Две минуты. Две. А между подходами будет? Минута. А сколько отдых Минута. Разбиваемся по и... и... Сначала двойками подтягивается. Один подтягивается, второй подтягивается. Ждем 40 секунд. И дальше опять заново. 1 Один 1, 1, Нет, у каждого у, у, у каждого свой. С... Да, Все, вот, как ощущение, запиши. Это что-то невероятное. Можно, в принципе, еще Мы будем сейчас еще подтягивать. Подожди, подожди. Че мы там начинаем? Вот. Что ты придумал? Да, там Делаем лесенку патриотов. Лесенку патриотов! Двойками получается. Так, двойками, да. Что делаем? Слушай, народ! Вон, скажут. Да. Короче, двое становятся, делают подход. Ты можешь меньше. Я буду сам тонком. быстрее сделать, ждет отстающего. Ура, давай, давай. сделал, двое уходят, следующие когда уходит وال... и начинает делать. и так Ну, короче, просто повярно делай. Ура, по делай. Ура, саня, давай, давай, там? Делай, 5-10. А Нормально. Поехали. Да, давай. давай. Да, давай. Да, давай. Да, давай. Да, давай. забыл? давай. Да, давай. давай. Да, да, они сначала сделают, я поснимаю. Сань, сними. Как мы сейчас? Как Стим? Я I see it, Да? Тренер. 20. Эти машины топят, не зная жалости. Пощады и отдыха. Че, как ощущение? Почему снимай, он еще разделся? Видишь, еще один разделся. Я говорю, все сейчас. На, начнем, сними, сколько... как он делать будет. Он качок он раздетый. Давай снимай, как он будет делать. Ты меня пугаешь. Он попросил, чтобы я снимал, как ты делаешь, потому что разделся. Я тоже об этом же. Прости, что я тебя рассмешил, но это он. Ходит. А ты ее не вскрывал, да, получается? Нет. А, я просто вскрыл. Я вскрыл, и вот, берёшь перекись, и... БФД. Дышащий этот... Не, никого БФД. Пластырь. Дышащий пластырь, да. Uh -huh. В день три раза, когда перекись вышибрала, ну, хотя бы два раза в день. За дня три-четыре закрывает сразу, как и делаю. У меня просто, когда она большая, я один раз тоже не вскрывал. Один раз чуть-чуть вскрыл, она случайно загноилась, потом недели две, у меня там лимфа потекла. Две недели вот это перекись. Ты делай, делай, я должен снимать. Такая вот бляшка была просто. А теперь, как только это появляется, сразу ее кожу срезаю. Полностью всю кожу срезаю будет только место осталось а -а -а. перикси и пласт пластика Промогу... а зеленка не но а она загрубеет а, а, я я да это подожди. будет жестко. жестко пока не вскрывай <свят> <свят> не на, я не вскрываю <свят> на брусьях? он заил мои брусья еще не могу что не делаешь? он завел мои брусья, снимал да. а вашу ты очередь забиваешь да, я снимал вашу про мазорку Ярик уже молится Думаете, они так бодрячком делают какой подход? Они так делают уже шестой подход. Это ракет греба. Че, Сань, как впечатление? Ну, Обычно После 190 отжиманий обычное. <соценно> вот! <соценно> вот, все, я вижу, что ты снова начал набирать. 609. Да, да. Поехали! Последние 10! У на канале уже зрители соскучились, они спрашивают, где Санек? Где Санек? Я на брусьях. Он на брусьях. Я на брусь. Ребята, на брусик балашки просто целыми днями. Приезжайте, вы его там увидите. Все? Все, лесенка патриотов. Это что-то невероятное. 290 брусьев сделано. А, что дальше, Мурат? Что? Что, спроси, Мурат, что дальше? Мне еще 10 Что делать. дальше, Мурат? Мурат, что дальше. Это знаешь такие вопросы? Что никогда, никто хочет от меня. Или просто знаки вопросов вокруг тебя такие. Это мем такой в дезу, мурать, что дальше. Ты уже готов убей, что будет дальше, либо мы пока доделали? Готов? Давай. Я думаю, сделаем, короче, такую ерунду. Делаем 20 подтягиваний на турнике, спрыгиваем 10, делаем 40 дерманей. От пола, uh -huh. и так от турника минус пять, от пола минус десять, без uh -huh. отдыха. Uh -huh. За минимальное время? Готовьте uh -huh. Готовь несколько богилочек тут вот. Копать за минимальное время такую байду. Жад грёбра какой-то. Дай мы десяточку сделаем. Я блевану от этого, пацаны, честно говоря. Я делал уже это, это бессмысловская тема, да? 20, 40, не, 15, да, 15, 30, 30 да? Да, да? 10, 20. Я не буду Потом 5-10 и вверх, да, еще? А, все. Ну, один. Я сделал, наверное, ну бля, Ну это нормально. Ну, если кто. Кому это кажется сложно, уменьшить, уменьшить тебе не обязательно делает... Короче, ребят, кто ущерб? Кто вот слабо, вот кроме свой, ничего тяжелее не поднимал, тот делает медь. А делаем, нормальные делаем, пацаны делаем 5. делают 5 подтягиваний, 5 отжиманий, 4 подтягиваний. 4 отжимания. И так до одного. Все, больше не делай, ребят, а то перетрен будет. Поехали. 20 подтягиваний, 20 подтягиваний, 20 подтягиваний, 40 отжиманий. Пум-пум-пум Вот это мощь Вся мощь Мурата в этом сете, да, что скажешь Который мы каждый тренинг делаем, все Давай Они подыхалки эти следы бьют очень сильно, да. вот эти переходы прямо Да, просто поставим сверху вниз, сверху вниз вверх. Да, и отжимания потягиваем, отжимания потягиваем, кровь не успевает Как там это, как у полумягких? мягких? давай второй подход Мне уже тяжело да он тащит огонь 30 отжиманий целиком Нет, там амбизод... И таких пять подходов. Поехали. Нет, там нет Поехали. отдыха, это сразу. Последняя десятка, пятерка и последние 10 отжиманий, давай. Так, последняя зарубка на сегодня, да? Да. Брат, что делаем? Объясни делаем 20 зрителям. Двадцать отжиманий, грузер. После этого слаживаем, делаем сразу же 10 обниманий пола, потом брося минус 2 до 2, пол минус 1 до 1, без обуви. Leave me on my own I got a chance to break now Here I fucking go Take control of fate now I control my flow And I know that I'll be great How putting on a show I know that I'ma stay loud Drowning out the nose The haters always thinking that They could fucking break me They're better off Eating their own words Like pastries Hate me And you better forget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 Make that shit about you, forget about the clout, yo Fuck the word of mouth, yo Keep your red down, yo Work until you're found, yo Fight until you make it, yo Don't make it, no, just take it Don't wait for someone to break it Take control then don't just take it, eh hey. You can make it happen You Just gotta take some action Take the ship and be the captain Head on out and don't look back, yeah I always live my life till it's over And I will not forgive those who hold me I will never give up on moving forward And I will never miss my chance, take it now play now, ready for the show I'm about to take down, you already know Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go Man, I'm on the chase now, leave me on my own I got a chance to break now, here I fucking go Take control of fate now, I control my flow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 Never miss my chance, take it now. Если как Мурат, сможете накачаться на турниках А будете делать 5 девчачьих подтягиваний, можете дальше говорить, что на турниках не накачается Потому что так, как вы трените никогда не накачаться Это что-то невероятное! Да, это твоё Это круто! Отлично. Вот так мы загасились к ребятам в Балашиху, потренили вместе с ними. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, зовите в свой город, по потренируй вместе с вами. И Питер! Стах... Питер. Ты хочешь сказать, что это Питер, вдруг не Питер, жди. Жди. Питер, жди, Питер, жди. Ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья. И до встречи в следующих видео. Пока. Workout Раша Тур продолжается. Make you the money, don't let the money make you Change again and let the game change you uh, I forever remain faithful All my people stay true